Я потерял дело, я Я не могу, я я не я ¿Está Подожди, пора сидеть, Спасибо за субтитры Алексею Редактор по делу да Я упадем. Я подел. Диплодии. Дело Я вдруг. А, жень. Да, не да, я да, да,